Всем привет на моем канале, сегодня буду окрашивать яйца необычным способом, кому интересно, оставайтесь со мной. я буду окрашивать яйца необычным способом, я его увидела на просторах интернета, решила попробовать, так что рекомендую вам посмотреть этот ролик до конца и не забыть подписаться. У меня здесь уже красное сладкое вино, я яйца заливаю вином. Сотейник обязательно нужен с крышкой. Накрываю крышкой. Ставлю на огонь. У меня такой чуть больше среднего. После закипания буду варить примерно 20-25 минут. У меня поперла пена, поэтому пенку я убираю и уменьшаю огонь. Я поставила на самый минимум и на самую маленькую конфорку, потому что оно хорошо так булькает. Вот прошло 10 минут, результат не очень. Так, продолжаю варить. Так, прошло еще 10 минут. Я добавила еще 2 столовые ложки уксуса. Какая была красивая картинка. Но то, что получается в итоге, как-то меня не очень вдохновляет и радует. Ладно, посмотрим, что получится в результате. Оно вообще облазит почему-то. Ух ты ж, ничего себе. Почему? Хотела как лучше? Ну ладно, тестирую дальше. Способ. Сейчас я выключаю и оставляю так еще на час до полного остывания. В общем, полежать. Посмотрим, что получится. У меня прошло больше времени, чем я ожидала. То есть не час. У меня прошло где-то часа два с половиной. Они лежали, потому что... Мы, короче, выезжали. И я их достаю, выкладываю на салфетки. Ну, в общем, что-то такое получилось. По мере высыхания посмотрю, как это будет выглядеть. Смотрится довольно необычно. Сделаю второй заход, опускаю сюда еще яйца. И снова ставлю на огонь. Так они выглядят поближе. Вот такие яйца у меня получились. Получается, вот это первый заход, вот это второй. Они немножко отличаются по наложению цвета. Не знаю, от чего это зависит, но в результате я поняла, что дважды можно также окрашивать. Я возьму кондурин. У меня есть кондурин. Ну, это пищевой кондурин, жемчуг такой голубой, розовенький и золото. Нам блеска. Вот такие получились яйца у меня в итоге. Мне очень нравится насыщенный, глубокий, темный цвет. И с помощью кондурина я а, эту черноту немножко разбавила. И очень красиво смотрится. Особенно вот эти вот рисунки. Такие необычные. Что-то космическое мне очень нравится. Поэтому, кому идея видео понравилась, было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам, самого доброго, с наступающим светлым праздником Пасхи. Пока-пока.